Ну перед началом этого видеоролика я бы хотел вам показать, что за посылку я получил. Ну и вот такой вот ящик с инструментами мне пришло из России, но заказывала я на Алиэкспрессе. Это российская фирма, фирма Кузмич. Пришло мне в течение пяти дней, пяти дней с доставкой на дом курьеров. Ну и кому интересно, ссылку оставляю в описании. грибакам всем привет сегодня я вырвался в лес пособирать грибы так как у нас уже сезон начался уже месяц назад вот и я нахожусь в лесу называется совуйка вот этот лес очень богатый множеством грибов и ягод и сегодня я вам покажу какие я буду сегодня грибочки собирать ну начнем наш лесной поход по грибы погнали По мху идешь прям такой, прям сухой-сухой и хрустит, как снег под ногами. Вот. козлов нашел. Это козлята. нас называют их козлята. Ну, они в основном все червивые. Буквально где-то из 10 можно найти один или два нечервивых. Вот один нашел нечервивый. Вот, в основном они все червячные. Вот еще один. Ну, нормальный такой попался. Такие вот козлы у нас вводятся. Ну, тоже хороший. Лес тут очень красивый. Если вот так вот посмотреть своими глазами. В камеру не так видно. Очень красиво здесь. Вот, ну здесь калья какая-то накатанная. Вот. Ну и бывает, попадаются, бутылки валяются, очень старые. Вот, мусор тоже здесь люди оставляют. Ну и вот грибочки, маховики. Ну они вот такие вот тоже червивые. Вот, вот такие, да, все, червивые. И последний, последний тоже червивый. Так. Староватый грусть. Вот грусть спрятался под мухом. Вот такие у нас. это подгрузки. Вот они. Вот. вот. эта грусть тоже побольше будет. Вот такой вот. Вот еще один спрятался. Вот вроде бы нету, да? Вот эта поганка. А здесь еще один, вот он. Даже два спряталась Только-только вылезли недавно. Наткнулся на маленькую полянку козлов. Сейчас будем их проверять. Ну, такие вот. В основном они мало было червивые, ну. Здесь их много и они один на одном. Нормальные. Ну, короче есть нормальные. Их потом с картошечкой, вкуснотище. Вкуснотища. Ну, такие в основном вот. вот. такие вот тоже. Большие. Они червивы все. Можно даже их не резать. Это я вам так показываю. Ну в общем из этой полянки очень мало вышло. Я покосил, большие они уже червивые. Вот. О, красноголовик, сноголова нашел. Угу, хороший, красивый, красавец. Нашел вот такой вот гриб. Вот я не знаю его название седомный он или нет. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот такой вот он. Бархатистый. Непонятно, что за гриб. Кто знает, отпишитесь. Можно его жрать или нельзя. А вот и ягоды. Ягод тоже очень много. Брусники. Здесь вот прям гроздьями растут они. Вот три раза прошелся. Все. Почти целая ладошка. Но это еще не самое ягодное место. Пробуем. Прям спела как надо. Прям такая кисло-сладкая. Тоже какой-то гриб. Как прошлый раз показывал. Вот такой махровый. Ну, мне кажется, он все-таки поганка. Ну, все-таки все равно оставьте комментарий. Полезный он вкусный и как его готовить так ну вот переехали в другое место в другой лес здесь в этом лесу очень можно легко заблудиться да не брызгаться не буду Мошек нету вроде. Ни комаров, ни Комары мошек. Не, меня белый гриб, блин. Пипец здоровый. Нахера вот это здоровый. Я такого еще не видел. Ну, червивый будет. Чистый. Ого. Чистый. Вот это гриб. Охренеть. Вот это белый. Чистый белый гриб. Он даже не помещает. Стой, стой, стой, стой. Ну вот сыроежка стоит одна В этом лесу их мало Поэтому сегодня мы их собирать не будем Он еще грузди Тут Небольшую полянку нашел Груздей вот. Еще вот такие вот грузди Правда сухой такой брать не будем даже червивый вот еще один вот грусть ну вот и красноголовики пошли два небольшие красноголовика вот вот такие такая парочка красивая так, маховичок Нормальный, чистый, хороший грибочек. О, вот это мистер шляпс. Да, он червивый, наверное. Здоровый. О, да нет, хороший красноголовый, не червивый. красноголовика красный ну, ножка какая толстая Во. красивый вообще классный шляпка маленькая ножка толстая вот. еще один еще два Во. ништяк Челясь, целое ведро уже, считай. Целое сам. ведро белых грибов. для сколько. Вот это самый такой. А это один такой Трофейный. хороший. И белка видно Давай это... Трофейный, трофейный. Это А, да? Что-то там ноги червивые. Сам ты такой. Некоторые. Не прет на грибов. А у меня вот ноги У меня чуйка. Я за бабушкой ходил. Это где бабушка ходил. Ну, я туда, наверное, не дошла, раз ты увидела, я не увидела. Вот тут вот белые грибы еще Вот есть. они, вот, где лесок, вот там. Ну вот как-то так мы сходили за грибами, заехали на дачу, чтобы набрать банок, чтобы замариновать, короче, готов. ну и всем Счастливо, до следующей рыбалки. Не забудьте подписаться на канал еще.